35 видеороликов о городе Полярном было снято мной и моим оператором за 2016 год. Несчетное количество съемочных дней, гигабайта материала и дни и ночи, проведенные за монтажом. Разумеется, при таком количестве снятого материала я не могу показывать все на канал. И именно поэтому сегодня я приоткрываю завесу тайны над тем, что не вошло на мой канал в 2016 году. Начнем! И начнем мы с самого начала. В первом же месяце нового 2016 года мной на канал было снято видео с названием Полярной зимой. Этот видеоролик, между прочим, положил начало отдельному проекту на моем канале, а тогда я отснял огромное количество материала. Смотрим! На экране вы видите материал без программной стабилизации изображения. Снималось все на мой телефон. В число не вошедших кадров входят кадры дорог, которые я решил оставить для отдельного видео. Были вырезаны целые планы с мемориалом «Морская душа» и некоторые другие кадры. Это был первый видеоролик, вышедший в 2016 году. Следующий видеоролик из числа неизданного мой первый таймлапс на канал, из которого тоже были убраны некоторые кадры. Вообще стоит признать, что 2016 год является годом самых коротких зарисовок на моем канале. Обещаю, что в 2017 году ситуация изменится к лучшему и видеоролики будут чуть-чуть длиннее. А пока давайте посмотрим на первое ускоренное видео на моем канале. Были вырезаны кадры с рубкой подводной лодки, так как там практически нет никакого движения. Изюминки ускоренных видео. Какая-то панорама, съемка красивого вида на город, который испортил ветер, и пешеходный мост пришлось переснимать. Съемки помешали неизвестные люди, пытавшиеся сломать оборудование. Стоит отметить, что это было первое видео, которое снималось со штатива. Чего только стоит мои попытки неоднократно записать подводку к новому видеоролику. Дорогие друзья, на моем канале появляется новая рубрика видео «Таймлапсы». Таймлапсы писать сложно и долго, поэтому выходить они будут редко, но я стараюсь… Хорошо. В будущем времени надо сказать, понимаешь, такая вещь. Да, Дорогие друзья, Дорогие друзья, на моем канале появляется новая рубрика видео «Таймлапсы». Так как таймлапсы записывать идеально. Я обожаю. Площадь победы. Давай, камера на меня. Хочу, хочу, хочу. Вот так. Дорогие друзья, на моем канале появляется новая рубрика видео. Это таймлапсы. Таймлапс – это ускоренное видео в несколько раз. Зачастую они снимаются для того, чтобы я запнулся. Я это знаю. Ты немножко отвлек меня, когда начал чесать уровень. Да прикольный же! Он зелененький такой? Да. Так, погоди, дай посмотреть. Так, надо немножечко вот так вот. Идите. Я вас обожаю. Я, я не <свят> Если будут я Но это будет отдельная рубрика, качество которой я буду стараться поддерживать на высоте. Оцените это видео и приятного просмотра. Это <связь> а а как ждешь. Мы записали это видео. Все, подводка записана, дорогие друзья. Приятного просмотра. <связь> я думаю просто. Давай <связь> тогда заново уже. Нет, нет, нет, -не. з... нет. Просто э -э как бы запись идет, я все, что нужно, обрежу. Может камеру как-то вот сюда поставить, нет? Не, нормально. Хорошо. Дорогие друзья, на моем канале появляется новый жанр таймлапс. Таймлапс это ускоренное в несколько раз видео... Так, дамы и господа... это ускоренное в несколько раз видео Кто? города или природы. Так как эту рубрику снимать долго и сложно, на моем канале она будет происходить... Происходить. Выходить. Выходить, да. Бывает. Да. Так, сколько там уже минуту? Почти две. Дорогие друзья... На моем канале... Продолжаем наше разоблачение. Отсняв первый таймлапс в конце лета, я загорелся идеей отнять еще один, с учетом всех моих предыдущих ошибок. Однако он так и не увидел свет. Это был один из немногих случаев, когда на канале не появлялись целые видеоролики и даже целые проекты. Но это отдельная тема для разговора, и теперь, когда у меня есть возможность вам все рассказать и показать, смотрим на второй таймлапс, который так и не вышел на канале. Ролики ускорены. Уже хочется перейти к главному. Видеоролики, полярная природа, полярные дворы и полярные дороги тоже не были лишены монтажа. Так как вырезано было достаточно небольшое количество материала, я объединю их вместе. Вырезаны были в основном маловажные и неинтересные кадры. Например, некоторые планы домов, дорог, панорамы и повторяющиеся кадры. Из видеоролика «Полярная природа», например, были вырезаны целые планы кораблей в портпункте «Кислое», так как никакого отношения к теме видеоролика они не имели. Изначально этот видеоролик должен был быть отснят на мой телефон, как и обычно. Съемки даже начались, и был отснят один план. Это были деревья, покрытые инием в сквере Ларина. Но в тот день у меня появилась новая камера, и ролик был не только переснят, но поменялась его задумка и настроение на более мрачное. Прошу. Вообще, содержание видеоролика очень сильно зависит от настроения того, кто его снимает. И в этом я успел убедиться лично. Даже тот же самый видеоролик про природу снимался в унылой обстановке, что вместе с плохим настроением именно дало такой результат на выходе. Мне этот видеоролик не очень нравится. А вообще, я вам скажу, не снимайте видеоролики в плохом настроении. А мы подошли к концу данного видеоролика. И я хочу рассказать вам об еще одном видео, которое так и не вышло на канал. В 2016 году да и наверное вообще за всю историю съемки видео про полярный на мой канал это было самое длинное видео, которое так и не появилось на моем канале. Все началось в конце мая этого года надо было снимать детские площадки. снег окончательно сошел и я начал производство нового видеоролика про детские площадки в полярном. Формат и вообще концепцию видеоролика я решил поменять кардинально. Вместо того чтобы снимать видеоролик так как я это делал раньше, я решил рассказывать про каждую площадку не спеша, сидя на скамеечке. Но данный формат пришелся мне не по душе. Была отснята только одна площадка, и производство видеоролика было остановлено. Некоторые кадры позже потом были заимствованы в видеоролике полярные детские площадки, которые имеют длительность в час и шесть минут на моем канале. Давайте же посмотрим на самое масштабное видео 2016 года, которое так и не вышло на моем канале. Все, Нормально, да, сижу? Так, а, -а сядь немножечко, так вот. Угу. Так, тихо. Почти год назад эта площадка была одной из первых, которые мы посетили. И отзыв она получила не самый лестный. По большей части он касался качелей и каруселей. Давайте пройдемся по ней сегодня и посмотрим, что же изменилось за этот год. За мной. Окей, хорошо. Посмотрим, что было на ней до этого. Нет, немножко... слишком абстрактно я говорю. Тебе не кажется? Тебе нужно сказать так, типа... Ну, типа, ну, сначала... Не нужно, типа, как будто ты детектив какой-то пишешь. Нужно просто но сначала давайте посмотрим, что было до этого. На канал на Ютубе есть НС. Английскими буквами. Про полярное видео. Итак. Вещак, заново. Сейчас. Год назад... Летающая, карка еще падла. Получила не самый лестный отзыв от меня. А сколько? сколько? А сколько? 700... А... 800... Около 800, по-моему. Около 800. Жесть какая. Продолжаем. Год назад эта площадка была... Ты, ты камеру хотел взять? Да, камеру типа... мне... Давай, я забыл. Мы вкладываем наш вклад в Так, отлично. Вы не в Сбербанк, чтобы вкладывать. Нормально. Да и не в туалете Мы исчезаем с камеры. Нормально. Это наша работа. Камера, камера, камера. Работает? Так. Да. А, нет, сейчас я проверю. Я нашел еще Работает, работает. Работаем. Друзья, я предлагаю устроить ну, что, тест уже... Райф этой качели. Я не знаю, потом, может быть, ускорить этот момент. покупать, я просто так. Чувак, если, блин, хотели туда, да? Женя, ну ты ютубер! А не, я включу нормально все. Нормально у меня видно, да? Ну, Посмотри нормально. на монитор. Фу. Да, нормально. Все. А ты включил вообще? Да. Угу. Сейчас проверю. А ты проверь. Да, все, пишет 52 секунды. Дорогие друзья, ровно. Нет, не ровно. Не ровно. А я тебе хочу сказать, мы писали ее 27 августа. Все. Дорогие друзья, 27 августа 2015 года я впервые. Вот это и есть минус импровизации. Но мне это нравится. Это нормально. А помнишь как-то здесь с телефоном стоял? Ой, блин. Кстати, скамейки знаешь на какой ты был? Как раз таки вон на вот, той. Нет, вот здесь я был. Да, ты вот здесь был. Вот, Окей. Да. Okay. Дорогие друзья... Отойди отсюда! Он должен... Не-не-не-не. Продолжать? Не, не. Да. Дорогие друзья, 27 августа 2015 года... Во время паузы, там где их делать не нужно, например, обратили внимание, Пауза в городе Полярный. И ты делаешь я паузу понял. там, где не нужно ее делать. Нужно говорить просто и легко. Это, наверное, у меня осталось с... А, нет, во-первых, я импровизирую. А во-вторых, это у меня, наверное, осталось с музыкальной школы. Представь, Когда... что ты балерина, и в, в тебе живет лебедь. В ротах была вот бы такая пауза. Живи, что ты... Представь, что ты балерина, в тебе живет лебедь, который рвется наружу. Примерно так, да. Теперь заново, давай, полезь. Залезай. Так, видно нормально. 2016 год уходит, а я буду продолжать снимать видеоролики про город Полярный в Мурманской области. В следующем году я буду радовать вас новыми, интересными и длинными видеороликами про город Полярный. Также на следующий год у меня запланирован выход двух новых проектов про город Полярный. Так что увидимся в новом 2017 году. А с вами был Максим, автор всех видеороликов про город Полярный на этом канале. До скорого, еще увидимся.